Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы поднять такую достаточно интересную тему, непростую, мне кажется, на мой взгляд, очень непростую тему. Тема касается того, стоит ли давать частные займы под высокий процент с обеспечением. С обеспечением не знаю целоквартиры ломбардной какого-либо рода кредиты недвижимость а почему возникает такая тема да потому что получается что все-таки находимся в ожидании какого-либо рода кризиса да то есть есть на то много причин много уже по этому поводу сказано, и в этом случае нужно понимать, что у людей будут уменьшаться располагаемые доходы, и многие будут оказываться в очень, очень неприятном финансовом положении, особенно люди, которые привыкли жить в кредит, у кого высокая долговая нагрузка, и здесь соответственно Кто-то потирает руки и говорит, что вот я занимаюсь тем, что я выдаю частные кредиты, у меня сверху высокая доходность, люди занимают там по 23% в день, обеспечивают эти машины, а машины с дисконтом 50%. Но вот лично мое мнение, да, то есть у меня есть много людей, моих партнеров, с кем мы когда-то работали вместе люди, которые приходили ранее, да, которые жаждали сверхвысокой нормы прибыли, доходности. И от этого, соответственно, ну, зарабатывали, то есть спрашивали меня, как ты к этому относишься. На что я говорил? Ну, я против. Я против частных займов, я против кредитов, против сверхвысокого дохода. И тому есть много причин. Ну, во-первых, я не могу себя назвать адептом религии, да, но в принципе почему-то, да, есть такой момент, что это запрещается в очень многих религиях. В мусульманстве это очень строго преследуется. Но и в принципе практически в любой религии, кроме иудаизма, запрещено давать деньги в долг. С чем это обусловлено? Это обусловлено тем, то есть они это объясняют тем, что как это ни странно, еще тогда там за сотни в сегодняшний базовые концепции, базовые ценности заключались в том, что ну, неправильно зарабатывать на проценте, неправильно зарабатывать на расставчичестве. То есть, что такое высокий процент? Да? То есть, ты отдаешь в долг 100 рублей, получаешь там, 120 рублей, условно через месяц. В этом случае получается, что ты получаешь больше, не создав ценности. То есть, ты получаешь больше только за счет того, что ты э, ну, на сложностях человека, скажем так, заработал. Да? То есть, э, многие говорят, да ладно, да ничего страшного, мы обычно даем короткий кредит, у человека там сверхвысокая рентабельность, он купил и продай, спекулянт, то есть, он уберет у меня там 2% в месяц, через неделю мне отдает всего лишь там. Через неделю это получается 7 на 2 – 14%, а у него там маржа 100, 200, 300%, то есть я ему помог. ну вот еще раз говорю, а почему нет, потому что вы здесь не создаете ценность, да, вы не создаете стоимости, вы живете на том, что на Для меня это плохо. Для кого-то это хорошо, для кого-то это норма, да, кто-то для себя эти инструменты рассматривает, но я заметил очень интересную картину и хочу этой картиной поделиться с вами. То есть, люди, которые занимаются ну, вот такими частными кредитами, хорошим это ничем не заканчивается, начиная от того, что бывают очень серьезные проблемы, то есть, люди просто начинают скрываться, не выплачивая кредиты. И да, сверхвысокая доходность, она заканчивается в конечном счете тем, что ну, там до половины денег теряется или там возникают какие-то судебные разбирательства, да, тяжбы. И на этих тяжбах, соответственно, люди тоже прилично теряют денежных средств а, заканчивая тем что а, заканчивая тем что, сейчас, секунду, что может быть они получают и выстраивают эффективную модель риск менеджмента да то есть люди им возвращают денежные средства но при всем при этом, получается, они потом теряют в дальнейшем, причем теряют гораздо больше, и потери связаны не столько с, с какими-то финансовыми потерями, да? то есть потери такие больше эмоционального характера, да? то есть сам заболеваешь, или дети заболевают, или проблемы в семье начинаются. Ну, то есть опять-таки вопрос, какие семена ты сажаешь, да? то есть здесь просто задавайте вопрос, что хорошего я сделаю. То есть, что, что вы здесь хорошего делаете? Вы живете на том, ну, как бы на чужом, на чужом горбу, что ли, если можно так сказать. Поэтому, если честно, я против. Против того, чтобы давать частные кредиты. Я против того, чтобы давать деньги в долг. Особенно сейчас хочется сказать людям, которые говорят, слушай, максим, но я же помогаю человеку. Ему банк отказал, ему там все отказали. Я ему помогаю. Мой посыл таков, что я хочу ему помочь, да, и поэтому я ему даю там под 2% процента в месяц. В этом случае говорю, слушай, если хочешь помочь, если ты действительно человек, который желает человеку добра, зачем ты берешь проценты и такие большие проценты берешь? Сделай ему ставку хотя бы банковской доходности, сделай ниже ставки банковской доходности. Если банк тебе дает доходность 8 процентов, да, кредит выдает под 15-20, сделай ему ставку там я не знаю в районе 10 процентов. 12, и ты ему поможешь и какое количество в этом случае к тебе будет приходить. Вот это наверно будет правильно. А, помоги ему не выдав частный займ, а помоги ему став со собственником, соучредителем, да. То есть он вкладывается своим трудом, ты вкладываешься своими деньгами. Поэтому не подменяйте одни понятия другими понятиями, да. И поступайте вот может быть таким образом, да, вот в таком случае возможно все будет гораздо комфортнее, и лучше. Такое вот интересное было видео. Я, ребят, делюсь своим мнением, это не значит, что оно правильно или неправильно. Это мое мнение, это моя философия жизни, да, И я призываю вас опять же на основе своего опыта, опыта своих клиентов не заниматься этим, потому что хорошим это ничем не заканчивается. А, можете слушать, можете использовать. Возможности, говорю, возможностей в ближайшие годы будет очень много, да. То есть люди, которые будут готовы брать высокие проценты ну, кредиты под высокие проценты, будет много. А можно таким образом получить в два раза дешевле автомобиль, в два раза дешевле квартиру, потому что человек просто не расплатится. Но тем не менее, вы, вы его вгоняете в некую такую кабалу, долговую яму. Подумайте над этим. Просто подумайте на досуге, есть более экологичные вещи, которые, которые можно использовать для того, чтобы создавать капитал. У меня на этом все, на связи был Максим Петров. Если понравилось видео, то ставим Лайки, подписываемся на канал, делимся со своими друзьями, знакомыми, особенно кто занимается выдачей частных кредитов. Увидимся в следующих видео, до свидания.